привет друзья это сергей тихонов санкт-петербурге у нас пройдет первый уровень школы родонтии на семинаре мы познакомимся со всей информацией которая нужна чтобы начать лечить пациента действительно грамотно от консультации до составления плана лечения подробно четко научно по полочкам многие наши участники говорят что за четыре дня семинара они узнают больше чем иногда за два года ординатуры. Поэтому готовьтесь к огромному количеству знаний и жду вас на семинаре.